Всем привет! Вы на канале Science TV и в этом видео вы узнаете ответ на вопрос можем ли мы контролировать чувство голода и жажды или нет а также парочку интересных фактов о нашем организме Приятного вам всем просмотра! Ах да, забыл упомянуть, теперь на моем канале будут ежедневно появляться новые видео так что подпишитесь и обязательно нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить их Ну а сейчас, как я сказал ранее, приятного вам всем просмотра! Ох, наверняка всем знакомо это чувство. Когда вам хочется пить, вы ощущаете сухость в горле. А вот когда вы хотите есть, вам кажется, что у вас в животе пустота. Согласитесь, ведь каждый из нас испытывал такие чувства, да хотя бы один раз в жизни. Но на самом деле, ни первое ощущение в горле, ни второе в животе, не являются причинами, вызывающими чувство голода и жажды. Ха, вы этого точно не ожидали. Но в точности, как и я. Блин. Получилось как-то неудачно, но все равно оставлю. Ну и ладно, не буду отклоняться от курса нашей темы. Обычно наша кровь содержит определенное количество воды и соли. И то же самое касается и тканей нашего тела. Вы это наверняка знали, да? Вот поэтому я не буду делать видео на эту тему. А теперь представьте себе, что этот баланс по каким-то там причинам был нарушен. О нет! Ладно, сейчас я вам объясню, что произойдет с нами в этом случае. В этом случае наша кровь, чтобы поддерживать это равновесие, то которое было утрачено, вынуждена будет забирать воду из тканей. Но вы, наверное, понимаете, к чему это может привести. Если нет, то я вам сейчас объясню. Ну и то, что кровь забирает необходимые вещества из наших тканей, сразу же замечается в нашем мозгу. А если точнее, в центре жажды. Ну, такого определения нет, наверное. Но, чтобы вам было более ясным, я буду называть именно так. Центр жажды. И так вот. Этот центр посылает импульс в горло, заставляя его сокращаться. И этот импульс, который посылается в горло, и есть ответная реакция, которая вызывает ощущение сухости во рту. И вы начинаете чувствовать жажду чувство голода, как вы уже наверняка догадались, также возникает и в мозгу. Но даже несмотря на то, что это было чересчерт предсказуемо, я вам это также объясню. Видите ли, там есть центр голода. Да, это уже начинает звучать как-то смешно. Ну ладно. Этот центр голода контролирует работу желудка и кишечника. И вот, когда в крови находится достаточное количество питательных веществ, Центр голода притормаживает работу желудка и кишечника. А теперь угадайте, благодаря чему он осуществляет такое действие. Ну, конечно же, благодаря импульсу. Но вот если в крови этих веществ не хватает, то тогда центр голода отпускает тормоза. И вы уже наверняка сами поняли, к чему это может привести. Но я все же, как и раньше, объясню вам. Так вот кишечник начинает усиленно сокращаться и мы ощущаем чувство голода и наш желудок начинает эм, урчать ну в прямом смысле слова урчать ну вот посмотрите и точ, точнее послушайте как это происходит я специально ради этого сделаю музыку потише Да, в конце я немножко переборщил, но вот видите, такой вот звук происходит тогда, когда мы испытываем голод. Но если быть точнее, то такой звук происходит тогда, когда в нашем мозгу центр голода посылает импульс нашему кишечнику и желудку работать и сокращаться быстрее, чем обычно. И вот в результате происходит вот такой вот звук, который мы только что недавно слышали. Ну а вы знали, что чувство голода можно усмирить до некоторой степени, и мы можем контролировать наше чувство голода. Определяя скорость потребления нашим организмом, имеющихся в нем запасов питания. Да, звучит как-то круто, но и немножко странно одновременно. Можно сказать, что кора странно или Круто же странно, но Круто странно звучит как-то э, рационально. Ведь так? Но ладно, не будем на этом долго зацикливаться, давайте пойдем дальше. Интересный факт. В природе быстрее всех расходят свои запасы маленькие животные. Ведущие активный образ жизни. Например, маленькие птицы умирают от голода за 5 дней. Вы представляете, у них есть всего 5 дней для того, чтобы найти себе пропитание. Все бы ничего, но у них есть большие собратья, которые просто навсего всего отбирают у них еду. А вот большинство собак может прожить без пищи все 20 дней. Ох уж эти собаки. Сонные лентяи. Да ладно, спи, спи, спи, не тебе, без обид, дружище, ладно? Если ты меня простил, то гавкни два раза. <плес> Уф, я безумно рад, что мы с тобой снова подружились, дружище. Ну а теперь продолжаем наше видео. И вот получается, что многое зависит от состояния организма. И вот, когда человек находится в спокойном состоянии, запаса протеина в его организме хватает на более длительный срок чем когда он возбужден или напуган, или же тренируется в спортзале. Некоторые люди приручают свой организм обходиться без пищи длительной промежуткой времени. А вы входите в это число? Напишите в комментариях, да или нет. Они достигают этого волевыми усилиями, так же как спортсмены могут заставить свое тело выполнять труднейшие упражнения. Но вот контролировать чувство жажды намного сложнее. Но как принято у нас говорить, нет ничего невозможного. Ведь усилием воли можно приручить себя выносить какое-то время и жажду. Ну, конечно, долгое время этого делать не стоит. Ну, так, и на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам интересным, полезным, увлекательным, познавательным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропускать новые и полезные видео, которые с каждым разом становятся все лучше и лучше и лучше. И вот еще парочку интересных видео с моего канала. До следующей встречи!